территории Татинца, которые огородили все везде. Нахуй. Вот. Я надеюсь, у меня тут не тормознут, блядь. Не почипают. Вот тут вот горнолыжка была. Ну вот подъемник остался, в принципе, он вот. здесь тоже. Сейчас, друзья, я знаю, как залезть на крышу. Сейчас, возможно, будут какие-то отдельные кадры, которые вообще в пушках просто гонка будет. Бля, и банка. Как глядь в Чернобыле? Заброшенное место. Прям реально можно гулять смело и тут, во-первых, камер нет никаких. Это ФОК у нас был когда-то здесь, но ну, он как бы сейчас есть, но так вот все, все зарядит печальненько. Здесь была автостоянка вообще, отдыхающая. Сможем, конечно, туда подняться, но его бы все разбито, виток. Это вообще, вообще просто. Ну, мрак. Сейчас у меня местный, наверное, зажмите, там на балконе стоит. На четвертом даже курит. Кхм. намного чище стало действительно прям вот реально чисто раньше такие тут заросли просто джунгли были все повырезали все повыкорчевали все прям ну, четко красиво стало классно Наверное, будут делать это татьяне, скорее всего. было уже давно мне кажется что будет интересно посмотреть на эти все приколюхи вспомнить свое детство вспомнить молодость велосипеде здесь я помню вообще все прямо скатал вдоль поперек сверху вниз вообще абсолютно все у кого-то какие-то ностальгии всплывут вдруг того, кого что а вот он, может быть с этим деревом что-то ассоциируется здесь постоянно заводили автомобили наши пацаны ну и мотоцикл вот он, сам пансионат Прямо в красе не знаю как залезть на крышу можно отдельные кадры. вот он За, за, за. Надо дальше... Вверх. За, за, за... За, за, за... Так прям Время остановилось здесь На данный момент Теннисный корт Даже помню, как его строили Как это весь асфальт ложили Здесь помню Как этот фок Тоже строили, помню А еще помню Отсюда я елочку спилил Для нового года Голубую ей была на Новый год У меня вообще Блядь вот. Мне отец таких не ставил за эту елочку. Такие трошки были. Сейчас смотри, какая она вымахала. И вот на деньги, Просто большая. Тут, кстати, уже, ну, так сказать, следят. Реально. Тут раньше вообще заросли такие были, конкретные прям вот ужас. А сейчас смотри, все повыкорчевывали. Все кусты выдернули. Ну так, уже красивее даже стало, я бы так сказал. Смотрите, колокольчик, который, по-моему, занесен в красную книгу как раз. постоянно стояли, ждали, когда нас впустят на ну, дискотеку туда. Блять, а это оказывается вообще вся херня алюминиевая. Я даже знать не знал. Ебать, тут столько алюминий, пол. Ебать, просто оконченный вид, блядь. здесь я помню были бетонные плиты по моему да вот у нас пожарная часть была пожарка вот тут все делаем, я не понимаю за что его поднимали здесь наверное за кран какой-то башни стоял его это сварили мы подняли это прям вообще была, да? Но это все, что осталось в коробке. Грубо говоря, ничего. Всегда футбол с <смех> прям по стене прикиньте. <смех> Вот здесь вот находится столовая по моему здесь медицинская штукиренция какая-то короче говоря здесь тоже на втором этаже столовая, ну а здесь, я не помню, что тут тоже находится. В общем, вот с таким вот прогулочным шагом я удаляюсь из Статинца. Да, И очень много, много чего было вспомнить. Татинец. Возможно, он уже так жить не будет, как раньше жило. жили здесь люди. Это уже сколько понятно. Летние домики типа был супер-мега-люкс, наверное, скорее всего. Я не знаю. Там самые, наверное, крутейшие жили. В общем, я теперь по ту сторону ворот. Вот так пансионат, Татинец. Проезд закрыт частная территория. Идет реконструкция. Вот так. Возможно, возможно его откроют. будут опять пансионат на Оп! Кстати. Тут башня же водонапорная была. Ее теперь нету. Все. Каранты. Возможно, его восстановят. Как бы отреконструируют. Будут опять отдыхающие туда заезжать. И Нижегородцы только нижегородцы и всякие приезжие люди. В общем, что могу сказать. Надеюсь, если его отреконструируют, я обязательно сюда приеду отдохнуть на Туре. Ой, какие елки стали выросли. Раньше помню, они вообще вот маленькие были. Прям малюсенькие. это высадила сейчас. какие вы. Жизнь, она такая штука. Счет своим чередом, и ее не остановить вообще никак.